буква П. Карп. Карп? Каркарочка. Ха-ха. Да почему смеялся, даст, я не Это будет кар. Ну он так, что для этого знания нужно видим знать на первый. Кобекового лук сюда не вырвать. Это что сейчас началось, я не поняла? Еши, Вика. Ещи, Вика. Вот. Я решил.